ребята всем привет снова я на рыбалке выбрался на залив днепра там где разрешена рыбалка на данный момент так как еще раз повторяю нерестовый запрет у нас идет вот по наводке своего друга он вчера мне скинул фотографию где у него хорошие караси такие грампа 200 300 и есть не по красной перки не было есть плотва хорошая вот, я выбрался на тот залив, но единственное, что этот залив находится где-то километр отсюда. Там рыбаков просто немерено, нет места. Я проехал от начала и до конца берега, развернулся и приехал вот сюда. То есть вот такой прикольный залив, красивый, тихо, птицы поют. Весна полным ходом у нас. Температура вчера была 28 градусов, поэтому думаю, сегодня рыба будет, если она зашла там зашел туда карась, то она должна быть и здесь. В принципе, уже температура воды такая, что карасю уже надо, в принципе, не реститься. Вот, ловить я сегодня буду на свои пружины, донки, так называемые. Вот, Они у меня простые, это крокодилы, метр восемьдесят длиной. Вот такой у меня монтаж. <с buildings> Пружина, как под убийцу карася, маленький крючок. С пенопласта мы буду подсаживать опарыша. И основной крючок. Вот такой. Достаточно крупный. Ну, потому что карася собираем ловить. Ну, и аналогичная снасть на второй. Вот. Смотрите. Прикармливать сегодня будем каша пшеничная с макухой. Ну, и может еще добавлю там прикормки покупной. Вот такой у нас червь, где там он у нас, вот такой красивый червь, ну и опарыш, в принципе стандартные прикормки, стандартные насадки, для этого времени, Ох, много его, поэтому закрою не буду закрывать пока, повылазит, причем крупный такой хороший опарыш попался. В общем сейчас я буду забивать пружиной кашей, закидывать. Ну и смотрим дальше. Первый заброс делаем. Кидаю недалеко. Ну, считаю, что просто нет смысла кидать дальше. Под самый камыш. Ну, вот сколько здесь, на метров 20-25. И тот кину туда рядышком. Нашел уже колокольчики здесь. Видно, кто-то до меня рыбачил и потерял. Так, забрасываем вторую. Тоже недалеко. Примерно туда же. Сейчас, чтобы груз опустился. Чтобы не стянуть его. Все, О, Отлично стоит. Это... Это тоже стоит. Какая же это красота, когда на рыбалке с утра тихо. Просто балдеж какой-то. Если еще рыба будет ловиться, это будет вообще шикарно. Разговаривал по телефону с мамой. И тут бабахнул. Наконец-то. Я полтора часа просидел. О, карасик. Вот он, он. красавец. Красавец, иди сюда. Ох. Ребята. Красавец какой. А? Как хорошо взял. Под нижнюю губу классика. Смотрите, какой красивый. Ох. смотрите какой классный сейчас перезабросил снасть немножко изменил прикормку добавил магазинной которая с печеньем такая, с пряностями то есть что, возможно она будет более качественно работать в воде на счет того что она более ароматная чем просто каша и макуха вот, и убрал один маленький крючок, с маленьким поводком крючок, как, типа убийцы карася, оставил только один. Потому что течение начинает вот так вот крутить его, ну и, соответственно, оно запутывает все. Поэтому попробуем сейчас на этот монтаж поработать. Ну и, соответственно, сейчас второй тоже перезакину. Потому что это одного карася вытащил и все. Такая рыбалка, конечно, не впечатляет. Хочется что-нибудь поактивней. Так, Колокольчик. Я уже, чтобы вы понимали, успел машину помыть. А за это время ни одной поклевки. Так. И течение тоже постоянно. То течение, то обратка. Вот я вот этот маленький поводок сниму, ну, чтобы он не мешал, оставлю только основной. Все, вторую пружину тоже забил. Все. Ну, а теперь ждем. Друзья, решил сменить место так как на том после поимки того карася не было ни одной поклевки я и менял немного снасть и прикормку чуть тюнинганул но к сожалению ничего не помогло То есть сместился немного левее от того места где я был может их метров на 50 посмотрим что здесь здесь русло сужается залива может здесь все-таки рыба будет двигаться более активно, потому что там, он такой, вон там я стоял, ну вот, где вода так просвечивает, более светлая, вон там я стоял. К сожалению, ничего. Посмотрим, что будет здесь. Что была поклевка, но не подсек я ее. Ну, уже радует то, что рыба подошла. До сколько я уже часа два сижу вообще без поклевки сейчас пере... перезабросим немного каши добавлю и опять ловить но я думаю сейчас водичка прогрелась и рыба будет более активная чем посмотрим уходить конечно с одним крысом мне совершенно не хочется домой что последние рыбалки оставлялись желать лучшего. А мне хочется отловиться. Получить этот все-таки кайф вываживания рыбы. Не мелочи, которая у меня клевала недавно. А Хорошая добротная рыба. Карасика того же. Хорошей плотвы. Вот этого я хочу. Да и вы этого хотите. Можно вот смотреть всякую мелочь пузатую не особо интересно опять мимо течение конечно носит кормушку туда-сюда ребят все буду заканчивать сегодняшнюю рыбалку честно говоря вот это то что я поймал с утра вот этого одного карася была еще одна поклевка но я ее честно говоря провтыкал. Поэтому вот только вот этот карась, ну забирать я его не буду, понятное дело, было бы хотя бы штук 5-6, я бы его забрал, а так отпускаю, то есть он меня сегодня прадовал. я почувствовал как он упирался, съездил на природу не зря, хоть рыбу увидел, не вот эту мелюзгу, которая была последний раз, а именно нормального, хорошего карася, сейчас немножко воздуха, конечно, он хапанул. Ну, красивый, конечно. Как он упирался. Он сильный. Спина мощная у него. Просто кайф. Все. Давайте, ребят. До новых встреч. Увидимся еще раз на рыбалке. Пока.